Привет. Хочу сказать тебе привет Вживую Смотря в глаза Улыбаясь Но сейчас между нами тысячи километров И это привет ты можешь услышать Лишь позвонив мне на мобильный Ты только уехал А я уже скучаю Потому что знаешь Что между нами не просто тысячи километров А это расстояние На целых шесть месяцев Полгода 183 дня. Почти 200 вечеров в ночей без тебя. Полгода я не увижу твои милые ямочки на щеках и любящие глаза. Знаешь, однажды я хочу проснуться утром. Холодным, теплым, солнечным, пасмурным. Неважно. Я проснусь от того, что мне придет сообщение От тебя. А там два слова. Я приехал. И этот день, это утро будет самым лучшим в моей жизни. И любая погода за окном станет самой прекрасной, самой любимой. Ведь когда ты счастлив, ты любишь все вокруг. Вот я только представила это, и уже стала на чуточку счастливей. Ты всегда делаешь меня счастливой. Иногда я просто смотрю на тебя, когда ты чем-то занят. И меня охватывает это чувство с головы до ног. Внутри загораются лампочки. Становится тепло. Я помню твои слова. Ты сказал, что любовь – это то самое чувство, которое сидит внутри тебя и бьет молоточком, как только ты забываешь о любимой. Так вот, помни обо мне. Не забывай меня. Или мои молоточки будут бить барабанный марш все полгода. И знай, я рядом. Я Далеко, но рядом. Я люблю. Я просто тебя люблю. Безумно, Тихо, нежно, тихо, люблю.